Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, видеоблог и турагентство Георгиев Travel. В этом видео мы все так же находимся в Турции, гуляем по Кемеру, и в этом выпуске мы с вами прогуляемся по различным местам. Мы побываем с вами у Марины, здесь стоят корабли, а также я вам покажу, где здесь в Кемере есть песчаный пляж. Так что смотрите выпуск до конца, подписывайтесь, ставьте свои лайки и, конечно, комментарии. Поехали! где стоят много-много яхт разных кораблей. Мне кажется, это очень классный, красивый вид. Сейчас мы с вами пойдем пройдемся в небольшой парк, здесь же недалеко от Марины и выйдем на песчаный пляж, он здесь есть на самом деле. Идти до парка совсем недалеко, вот по такой стрелочке можно вас сориентировать, от центра Кемера буквально там, не знаю, 15-20 минут с лепешочком, легким шагом и вы оказываетесь на пляже, на песчаном, вот здесь как ориентировать, до Капо Бич, клуб Кемер. Проходите мимо Марины, через парк и выходите на песчаный пляж. Кто сомневался в этом, он есть что многие наши туристы говорили, что здесь только камни, нет песчаных, есть. Вы просто можете в основной части отдыхать на каменистом, а сюда иногда приходить. А еще сегодня у нас денек, мы ходим, фотографируемся, хотим поймать несколько кадров, а то у нас совсем фотографий немного, особенно совместные. Но вот правда, где гуляем, не всегда много людей ходят, чтобы нас сфоткали. Так что вот так вот, есть у нас такая проблемка с семейными фотографиями. Ну вот как раз мы подошли к парку который как раз разделяет нас от песчаного пляжа здесь в Кимере. Сейчас мы вот так вдоль него пройдем и уже выйдем на пляж. Вот здесь вот мы как раз уже подходим к пляжу, здесь парк, магазинчики, кафешки, как видите, позади у нас есть. Здесь так тихо, уютно, в принципе, здесь всегда так, даже когда было много людей, много туристов, всегда здесь было тихо, уютно. Собственно, вот и мы вышли здесь совсем близко, вот он, порт с яхтами, маринами, а вот он, пляж уже с зонтиками. И здесь чистая вода, волн, естественно, тоже нету. И песчаный пляж. Сейчас мы ближе к вам выйдем. пляж. Здесь море гораздо теплее, потому что оно, как вы видите, в такой заводе сделано. Мы в том году здесь уже были, помнишь, Сань? Вот, пожалуйста, здесь можно на песочке отдохнуть. Там камушки есть дальше немножко, но в целом все очень комфортно, как вы видите. Вот такой пляжик здесь. Уютный, милый. Многие, кстати, о нем не знают. Мы многим рассказывали о нем. Многие удивляли, что он, оказывается, здесь есть. достаточно такой протяженный, и здесь можно вот такие вот э, арендовать, такие, скажем, лежаки. В том году мы такие лежаки тоже арендовывали. Они стоят, я сейчас не помню, ну, около там 1000 рублей, плюс минус 1200. Можно заказывать здесь меню все возможное, И, соответственно, отдыхать здесь, загорать всем, всем, кто пожелает. Свободно сюда можно приходить. Ну, вот такой лежачок мы выберем, он стоит 150 лир, то есть полторы тысячи рублей, то есть ну, весь день, сколько вы находитесь, можете отдыхать. Или, я сейчас узнал, еще можно взять, заплатить 500 лир, то есть 5000 рублей депозит, и, соответственно, выбирать из ресторана на любое меню, и ну тогда получается он бесплатный. Ну все, мы купаться пошли. В том году здесь уже были, как раз когда уезжали, а сегодня когда только приехали, а, водичка хорошая. Здесь рыбки всякие плавают, смотрите. Да. Ну что, нам уже пиццу принесли? Здесь еще можно все заказать. Кстати, цены здесь достаточно лояльные. Пицца стоит, если не ошибаюсь, 350 рублей. Да. Да. Ну и как же в Турции без турецкого чайка? Boy. Ну что, вот мы накупались, насиделись, отдохнули. Сейчас пойдем в город. Что-нибудь перекусим, обеда у нас не было. Кого здесь спицу заказали, поэтому сейчас, наверное, пойдем возьмем что-нибудь из фруктов еще и пойдем потихоньку в сторону дома. У нас сегодня опять же цель это фотосессии, поэтому фотографируемся много для того, чтобы было потом что используется для Инстаграма, было детям что вспомнить. Пока идем, давайте отвечу на вопросы, которые мне задавали мои туристы, подписчики по Турции. Один из первых вопросов это, нужны ли маски? Вот почему мы ходим без масок, да? Маски не нужны на всем Анталийском побережье, они отменены. Вот на улице они не нужны. Магазины, все места скопления людей, в общем, все эти места, это обязательно маска нужна. Поэтому маску одеваем только при входе в магазин, и, собственно, у нас в России, в принципе, сейчас такие же правила. Вот. Другой вопрос, спрашивали, как самолеты сейчас, не страшно ли лететь на этих самолетах, что они столько времени постояли. Здесь тоже отвечу, не надо за это переживать, потому что все авиакомпании в любом случае свои самолеты обслуживают Перед вылетом ни один самолет пока не будет обслуживаемый и никуда не взлетит Соответственно, все самолеты перед даже самым вылетом проходят еще дополнительно, у них внутри есть тест компьютерная диагностика, если она пройдет, самолет летит. Никогда неисправный самолет просто не вылетает, поэтому за это я бы даже не переживал. Так, друзья, какой еще вопрос был? В каком отеле мы живем? Я уже говорил, да, что мы выбрали отель по сертификату, самой низкой цене и который находится в Кемере. И все, других критериев не было, просто взяли, лишь бы взять. И в принципе, как бы он и не так близко к морю, и ну обычный, обычный отель, поэтому этот вопрос я ответил. Какие вообще, в принципе, есть изменения, сейчас тоже расскажу. Наверное, главное изменение, которое заметно, это то, что очень немного туристов. То есть они как бы есть, но их не так много. То есть по сравнению с прошлым периодом, когда сюда мы приезжали, можно сказать, их вообще нет. Улицы практически полупустые, народ не очень много ходит, Магазины есть, все работает, практически все, за исключением нескольких магазинов. И, наверное, сейчас вопрос цен. Да? То есть какие сейчас цены, то есть что ломят цены или нет. Цены, наоборот, везде достаточно лояльные, скажу, даже везде снижают, в магазинах есть всякие распродажи, какие-то последние размеры продают там по супер низким ценам и так далее. А кафе, цены демократичны, они, и собственные были, потому что all и, соответственно, никому не хочется платить большие деньги, поэтому цены везде адекватные. Ну, как мы и планировали, наш маршрут будет пролегать через лавку с персиками. Да, Сеня, скажи, я персики очень хочу. Очень Если хочу персики. Кебапа, мы сначала разомнемся фруктами, а потом зайдем какой-нибудь кебаб, правда, возьмем. Хотите узнать, куда мы ходим есть самый вкусный кебаб? Мы его уже брали в том году и снова сюда отправимся. Поэтому сейчас по персику и идем в кебабную. Снова поддерживаем предпринимателей Турции. Берем персики в одном и том же месте, как обычно, помыть. Так, и мы кому несем? Это кому? Это тебе, что ли, все? А, это я буду, скажи сразу. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, как вы думаете, что сейчас произошло? Отвечаю, мы сейчас только съели по персику, не успели пройти 10 метров, а они говорят, еще персик. Короче, мы пошли еще за персиками, да, Есения? Есения слопала вот такой персик сама. Соня вон там сидит, есть, Лисейка спит. Семён, ты что делаешь? Сёма! фу пожаре, конечно, гулять, это вообще, да? Как тебе пожаре гулять, Надежка? Хорошо. Хорошо? На самом-деле на тачке лучше передвигаться или на этом, на мотоцикле трехколесном, но, видите, нам что-то не дают один на всех, и что-то мы не берем пока. А так, по идее, нам проще машину, конечно, брать. По деньгам выгоднее, чем мотоциклы выходят в этом сезоне. Ну что, друзья, вот мы и дошли до этого места, мы здесь уже примерно в той стороне вчера были. Здесь такой памятник с лошадкой и козой, да. А вот мы пришли вот в этот Дюнор Беркет Дюнор. Мы в здесь ели, а, очень вкусно, нам понравилось. Мы решили сюда еще раз прийти. Я уверен, что наверняка есть еще куча других мест, но мы решили прийти именно сюда снова. Мы не такие сильно голодные уже после персиков, но, тем не менее, мы обещали вам показать это кафе, мы хотим все зайти. Вопрос не в рекламе, просто мы сами соскучились по кебабам, и вот этой вкусной идеи решили зайти сюда и показать, что это, в принципе, есть таких кафе. Много подобных, но нам, говорю еще раз, оно... Почему-то больше всех приглянулось тогда. Здесь вот есть разные сладости, всякие такие вот штучки. Порции, честно скажу, очень огромные, очень огромные. Трав вот взяли и даже не смогли все съесть. А вот еще, друзья, здесь нет такого, как бы, ну по крайней мере я не вижу, да, ощущения, что что-то кто-то прям появится коронавирусом. С такой точки зрения, что, знаете, кто-то где-то чихнул, кашлянул, все на тебя смотрит вот так, да. То есть мы на Шри-Ланке были, нас вообще только видели, сразу носы закрывали, хотя мы в машине ехали. Но здесь такого нет, поэтому все адекватно, да, кто-то там стоит для магазина, продавец он соответственно, маски нет, значит, как бы, ну окей, то есть нет такой панической, скажем, атаки, и это хорошо, но меры предосторожности собирать надо, заходить в магазин, обязательно маски. Если честно, я думаю, эта история с масками еще продлится очень долго, думаю, года два точно во всех таких общественных местах будет а, вот эта история с масками, до тех пор, пока совсем это не исчезнет. Ну хотя, вы же знаете, каждый период все равно есть какие-то заболевания. И, я думаю, маски так и останутся на субиподи. Ну, у большего числа людей точно. Вот принесли наши блюда. Мы много и брать не стали. Здесь очень-очень все вкусненькое. Вот такие рулитики. Вот такое мясо. Даже весеннюю держаться не может. Ты тоже хочешь? Ну и, как говорится, без картошки при дети не могли. пока очень хотели ее. Вот что-что, это очень-очень все вкусно здесь. Такая, скажем, йогуртовая заправка, классный соус и вот такие каплетки жареные на гриле. Очень-очень вкусно, ребят. Дети, правда, у нас к этому относятся так, но им надо распробовать. Они распробуют классно. Ну как, смотри. Очень вкусно. Ну как, Семен, отличается картошка фри от нашей, из России? Да, есть, вот так вот есть. Вот соус. Чем? Соус. Вроде соус. А, а, Понятно. Хорошо. Вообще среднее меню, заходишь в любые уличные кафешки, стоит в среднем 300-250. Вот такая плюс-минус цена за одно блюдо. Порции очень большие, сытные и вкусные. И не надо заказывать сразу каждому по блюду. Нужно заказать, я думаю, блюда 3, потому что они все большого размера достаточно. И потом, если вы заходите, вы сможете уже до заказа. Поэтому лучше подождать. Вот сейчас, кстати, выходили из э, дёнера, да, где кушали. Я, с, э, кстати, увидел рекламу э, вот этого пляжа, на котором мы как раз вот сегодня были. А, Де а, Вот можно зарезервировать по телефону, адрес сайта можно посмотреть. Вот видите, лежак, на котором мы были. Вот песчаные пляжки мере как раз за Мариной. Вот. Если кому надо, сохраняйте. Ну, а мы продолжаем нашу прогулку. Сейчас мы уже двигаемся в сторону отеля. А, сейчас погодка уже отличная. Время у нас... Уже 6 часов жары такой нет. Очень хорошо. Такси, вот честно, ни разу не пользовался. Мне кажется, не стоят, как раз загорают все. Заказываешь какую-нибудь, не знаю, поездку вечером, типа, а там, не знаю, там, если молодежь там в клуб какой-нибудь собирается, да, то есть есть трансферы бесплатные. Или прогуливаешься, или берешь машину, или берешь байк. И, наверное, очень мало, действительно, кто здесь ездит на такси. Кемер небольшой, его можно, в принципе, вдоль и поперек пройти, там, не знаю, за полчаса, мне кажется. Ну, может, за час легким шагом. В общем, идем вот так с дочей. дочь на ручках. Почему дочь, на ручках? У меня голова сильно болит. А почему? Потому что солнце мне ударило. Нет, он тебе не ударил. А еще. потому что. Потому что перекупалась, и солнце. <смех> что значит надо делать нам? Слушаться папу. Вот именно. Так что да, надо слушать папу, следить за детьми, чтобы дети на солнце, особенно на палясе, находились меньше. Сегодня я говорил, говорил этой малышке, она не очень слушалась. А сейчас у нее головка болит, да? Ладно, все пройдет. Главное пить побольше водички, в холодце посидеть, отдохнуть, да? Угу. И в следующий раз уже внимательно относиться к своему здоровью, правильно? Да. Чтобы путешествие такое было? Хорошее Вот так вот. Мы наконец вернулись в отель, и вот что я хотел еще вам напомнить. Я вам хотел напомнить, что я занимаюсь не только съемкой видео, но еще и занимаюсь продажей туров онлайн. Это моя работа. Я этим живу, зарабатываю и работаю достаточно долго. Поэтому за оформление тура вы можете меня не переживать. У меня все надежно, как положено, с документами, чеками. Все оформляем, делаем. Я это делаю удаленно. У меня есть мои помощники, которые помогают консультировать по другим странам. И также хотел еще... А напомнить про наш дополнительный сервис для всех тех, кому интересен туризм, вы можете тоже присоединиться к нашему проекту, к нашему сервису, называется он Travel Advisor. В этом сервисе вы получаете полный доступ ко всем базам данных туроператоров, соответственно, получаете свой личный персональный сайт, доступ к CRM-системе и доступ к красивым подборкам туров. Все это подробно вы можете ниже под этим видео узнать, как это сделать. Ну, а если как бы вы не хотите работать в туризме, вы можете смело обращаться ко мне и покупать туры именно у нас нашей компании, Георгиев Травл. Мы решили выбрать такую турецкую забаву, как покупка мороженого. Кто не знает? Кто знает, пишите в комментариях обязательно, что это такое. А это вот что, смотрите. Елисейка, это... это... это... это... это... лисейка. Смотри, да, мороженое вот, какое вот вам, вот вам дают. Ого, вот, вот, какое огромное. Сейчас вот дядя вам даст мороженое. Надо выбрать только. Он только маленько поиграет, Лисика, поиграет с вами сейчас. Ну-ка. Вот такое. Давайте мороженое выбираем. Выбираем по вкусу какое? Какое ты будешь лисейка? Это. А? Я вас не купил. Как ты? Лисей? Я скоромельный и купичный. понял? Давай. Баб, я я Давай. И Давай. Давай. Стой, сожди он играет. Потом ты и будешь. Давай, давай, давай. У мороженое. А, я А, тебе мороженое. Как тебя зовут? Назад, хочешь, Я вс ⁇ хочешь тебе мороженое? Орео хочет. Это лисейка тебе. Хахахах. Я хочу怪уж嚇ел Auslan I win, но я не заб idle. На 2 пляжи. Ахахахаабжиме… Ага, «Упал» Морозный. Ура, победил.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 На мороженое! Да? Поэтому обязательно, обязательно купите турецкого мороженого. Эта игра очень забавная, детям очень понравится, да и вам, взрослым, тоже очень понравится. Так что смотрим дальше. Кто такая Сика, а это Кто такая? Или кто такая, малышка? А -а -а. Друзья, у нас наступил вечер, и, кстати, я хотел с вами поделиться той информацией, что вот мы идем сейчас в Сони как у нас Соня перегрелась, перекупалась, да? А сегодня она себя чувствует отлично. Что тебе помогло? Мне помогло папа, что а, не больше не надо сидеть на солнце, ну, но... и я его сегодня послушалась. Я вчера он сказал, попей воды и лег спать, и я его послушалась. И у меня немножко утром лучше стало. Я потом пошла в бассейн и потом я пошла на море, и мне было, наверное, и стало лучше. Более... То есть сейчас тебя ну, отлично. Да, отлично? Ну все, так что можете, друзья, не волноваться. Ну а мы сейчас э, на ночь глядя отправились вдвоем неспроста. Ребята, вы не знали, мы вам завтра один сюрприз покажем, но сейчас мы не будем его показывать, но мы туда идем. Но Мы его завтра заберем, но мы пока не будем показывать, но вы угадайте, что мы там с папой должны купить. В комментариях пишите. Увидимся. С вами был Павел Георгиев, компания Георгий Трайл. Пока до следующего выпуска.